На своем канале я публикую каждый день видеоролики, это фаст-проекты, там где можно зарабатывать с вложениями на своих инвестициях и можно зарабатывать еще без вложений на партнерских программах. И вот пример вот таких вот фастов, первый фаст называется Watson Mall, здесь есть партнерская программа, вот ваша ссылка будет партнерская, когда вы здесь вот зарегистрируетесь. И если вы пригласите 100 человека, он сделает депозит, к примеру, там на 10 долларов, вы заработаете 1 доллар комиссии. Пригласите 2 человека, вы заработаете 2 доллара. Также вот есть второй сайт, Sprite USDT. Здесь я вот делал выплаты, все платится, все круто. Здесь также присутствует партнерская программа. Пригласите человека, получите доллар, когда он вложит деньги. И вот третий сайт, тут также присутствует партнерская программа. Я не вижу ничего плохого в заработке на партнерской программе. И вот вы себе задаете вопрос, а как же приглашать? Есть сайты, на которых вы можете без вложений зарабатывать сатоши. Я показываю только пример. Вот кран Король TRX. Здесь вы можете заработать сатоши без вложений. Далее зайти создать рекламу, создаете рекламу. Ставите партнерскую ссылку на любой из этих сайтов. И зарабатывайте на этом без вложений. Есть еще вот два букса. Топовых букса. Adbtc. Там, там где вы можете заработать сатоши. Вот, заработать сатоши. Серфинг сайтов. Давайте посмотрим. И вот, смотрите. Мы посмотрим вот этот сайт. И заработаем 23 сатоши. Очень неплохо, я бы даже сказал. Открываем сайт. Смотрим его. Зарабатываем 23 сатоши, зарабатываем, вот нам нужно минуту посмотреть, заработали здесь, к примеру, 1000 сатош, здесь заработали на этом кране, перешли еще на какой-то букс, здесь так само можно вот, просмотр рекламы, серфинг, заработали здесь сатоши, вот 7 сатош, 7,5, 5,4, и на эти сатоши вы создаете рекламу вот этих вот фастов, когда они выходят именно с самого старта. Люди будут здесь регистрироваться, пополнять счет, и вы будете на этом зарабатывать без вложений. И вот я хочу вам показать, сколько я зарабатываю ежедневно. Вот я выложу сумму 15 долларов, 9 долларов, 12, 12, 11, 7, 18. Конечно, здесь и мои вложения есть, также я зарабатываю еще на партнерской программе. И здесь нету ничего плохого. Вот, вот и все, друзья, что я вам хотел рассказать. Зарабатывайте сатоши без вложений. Вот видите, я уже заработал 23 сатоши. Можно дальше открыть и заниматься делами. И заработок вот будет вам капать. Зарабатывайте сатоши без вложений. Давайте рекламу на вот такие вот сайты и будете зарабатывать без вложений. На этом у меня все. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.